Ехали, никого не трогали Ломается турбина, двигатель касса Валяется крыльчатка Такая вот штукенция Про разборку про снятие есть видео на канале. Можно найти там. Турбина ремонтировалась, ремонтировалась в Питере год назад. Как тут все пораздолнило Масло присутствует. Короткометражка. Все по турбинам, по бугам, по кассам, трехлитровикам, БКС, АСБ есть на канале. Я все-таки уже Вот такой свет. Давай. Угу. Просто для быстроты и удобства Сняли эту штуку Но снимается холодная часть Вместе с ней этот куски запчасти Валяются Вот они В холодной части угу. Ну ладно, неудобно Суть крыльчатка Вон она Отдыхает, как приехала машина. Тут вот такая ерунда. Открутили. Выпускной. Три болта. Сняли актуатор. Шпонка. Ну и все. Сейчас откручиваем там болты. Как в видео напоминаю есть сливную трубку, вынимаем, остальную чешую. Так, ладно, канал своими руками. Вот эта штука называется холодная часть. Она притуливается вот сюда. Вот, вот этот Саш, кусочек части покажи, которая Шток отломался привода вала Вот этот вал Вот, вот эта крыльчатка Ее откусила Тут еще улетела Шпонка, гайка Какая-то мешура во впуск Обязательно надо снимать Интеркулеры Но я рекомендую снимать интеркулеры Вытряхивать Со снятием бампера и прочей ерундой Посему, если я вам скажу сейчас, что можно промыть, продуть интеркулеры, меня захает сообщество. С этой стороны у нас вал не люфтит. Привод заслонок, где у нас, вот он. Все работает. Хлоп-хлоп-хлоп. Конечно, если делаете для себя, по надо снять горячую часть. Но имейте в виду, чтобы раскрутить, добраться до лопаток, там понадобится хитрый ключ. Даже не знаю, от чего его назвать. Лепестковый, на три луча. Ну ладно, это уже каждый подбирает сам. Вот такой пилог. Отломанные ушки. Я просто вижу первый раз такой случай. Почему вам показываю? Это вообще редкий случай. Я встречался раза четыре с половиной с турбинами. Но вот такую штуку я вижу первый раз. То есть вот эти у нас болтазавры. Они должны накладываться вот так, прижимать с той стороны. Эта вся штука выскочила, отломала. После отлома, скорее всего. Ну ладно, это измышление. Все, факт показан. Там уже каждый думается. Сняли бампер. Сняли интеркулеры чтобы обнаружить остатки, которые летели во впуск. Звука нету, там цокает внутри, вытряхиваем остатки сладкие. Обязательно потом продуем всю полностью систему впуска, также интеркулером интеркулеры я промою бензином продую вот это вот кстати демпфер на входе в... а, не демпфер на входе в турбину отделитель тоже он дырки прошиблены под замену его пускаем интеркулеры промою бензином хорошенько кстати на этой машине удивительно с двух интеркулеров 50 грамм масла не больше то есть масло не гнало. Машина чипованная, обрезанная, ЕГР, чипованная. Возможно, был какой-нибудь передув. Установим новую турбину. Будем, соответственно, замерять, сколько просит, сколько дает, сколько едет. Потому что кривые чипы далеко тоже не редкость. Вот такая история. Всем удачи. Всем спасибо.